Приветствую всех на моем канале с вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я хочу показать вам как сделать вот такой большой объемный пышный бант. Кому интересно оставайтесь со мной. Для работы я взяла репсовую ленту. Ее ширина 38 миллиметров и мне нужны 4 отрезка длиной 35 сантиметров. И еще ленту из органзы с полосками атласными. Нужны 4 отрезка длиной 19 сантиметров. А ширина этой ленты 4 сантиметра. Бат я украшу самодельной серединкой. Бусины нашиты на репсовую ленту шириной 9 мм, а длина этого отрезка 10 см. Понадобится зажигалка, булавки, иголка с ниткой и клеевой пистолет. Отрезки из органзы я уже прикрепила в нужное место, просто булавочками. И теперь намечу середину отрезка. И теперь я буду делать петлю. Поворачиваю к себе стороной однотонной. И вот этот одно... один конец прикладываю к центру и поворачиваю против часовой стрелки на 90 градусов. То есть у меня совпадает вот центр и срез ленты с краем. Ленты. закрепляю булавкой вторую петлю нужно сделать зеркально отраженные тоже я в нее буду держать этой же такой же стороной к себе и надо эту петлю сделать в другую сторону для этого опять же я прикладываю срез к центру но теперь я разворачиваю ленту по часовой стрелке здесь нужно конечно же все аккуратно выложить точно совместить центр с краем ленты. Как вы понимаете, я показываю только две петли. Для банды нужно будет сделать две пары. А теперь конец с двумя лентами я буду продевать в петельку. Вот эта булавочка мешает, я ее беру и теперь конец завожу в отверстие петельки. Здесь я сгибаю ленту по намеченному центру. А свободный конец прикладываю снизу вот так. То есть оба среза правого и левого конца ленты находятся с одной стороны. И эту сторону можно обозначить как расположение булавочек, головок булавочек. Вот теперь смотрите еще раз, я покажу, будет понятнее. Здесь все просто. А теперь этот конец я тоже разворачиваю вот сюда головком булавочки. И закрепляю такое положение. И получаются у меня вот такие две детали. Они зеркально отраженные. Прикладываю их друг к другу сгибами. Вот один, вот второй сгиб. И теперь буду прошивать обе детали. С нижней стороны я поправляю ленту из органзы, она скользкая, съезжает. И нужно обратить внимание на этот момент, чтобы лента была захвачена ниткой. Теперь остается туго стянуть нитку и закрепить ее. Вот такая деталь у нас получилась. Это одна половинка бантика и еще одна половинка бантика. Они получаются, эти половинки, очень пышными, объемными, но они распадаются. Вот две половинки расходятся. Поэтому в этом месте, которое вы сейчас видите, я просто зафиксирую э, ленты клеем. Здесь я выравниваю все края. И теперь нанесу горячий клей вот на эти сгибы. Вернее, на одну сторону. Но расстояние примерно полтора сантиметра. Удобно это делать пинцетом. Вот составила детали, приложила одну рукой другой. Несколько секунд и половинка банта имеет нужную форму. Удобно это делать если вот пальцы левой руки я продеваю в отверстие и получается очень удобно. Теперь можно соединить две половинки банта здесь важно совместить центральные линии бантик получился симметричным ориентируемся на лицевую сторону а с обратной стороны может немножечко не совпасть что-то но это будет все закрыто и все получится все равно красиво длина моего зажима 5 и 8 примерно ну, около 6 сантиметров погрешность закрыта и все хорошо теперь я закреплю украшение И бантик готов. Такой бантик получился у меня и обязательно получится у вас. Я буду благодарна вам за комментарии. Кому понравился мастер-класс, не забудьте поставить лайк. С вами была Ирина и до новых встреч!